Операция заняла небольшое количество времени по причине того, что условия были благоприятные, костной камеры было достаточно, и нам не пришлось делать никаких костных замешающих манипуляций. Само себе установка имплантата занимает не больше 10-15 минут. Вместе с анастерией. Ощущение. Ощущение счастья. Можно ставить имплантаты каждый день. Нас часто спрашивают, что будет, если сразу не восстанавливать удаляемые зубы. И сейчас мы вам покажем на клиническом примере, что это По определенным причинам на каждый зуб действуют силы со всех сторон. То есть при отсутствии какого-либо зуба соседние зубы начинают наклоняться в сторону дефекта, либо опускаться. В данной ситуации второй маляр находился настолько сильно, что создает проблемы относительно восстановления первого маляра. Нам просто полгода исправлять эту ситуацию при помощи менее винтов. Соответственно, пациент ходил, все вернули обратно и только потом смогли поставить им контакт или